Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном объекте, на котором есть проблема с конденсатом. Вызвали нас сюда как технадзор, чтобы мы нашли причину, почему образуется конденсат на крыше. Есть вот такая вот мансардная крыша с маленьким уклоном, не знаю, может градусов 5. Сверху лежит профнастил, деревянный каркас, вот так вот стропилка. Утеплена крыша конкретно в этом месте у нас... 50 мм пеноплекса, 50 мм пенопласта. И дальше планировался еще вот такой, ну типа пеноплекса, то есть такой вот утеплитель, конструированный пенопрестированный, еще 5 см. То есть общей вот, сложности здесь должна была быть 150 мм. Есть вот такая вот плоскость, здесь значит утеплено 10 см пенопласта и 10 см пеноплекса. Всего в общей сложности вот эта крыша утеплена типа, 20 см. Сверху лежит вот такая вот пленка, то есть это пара непроницаемая обычная гидроизоляция, люди включили отопление, живут и вот образовалась вот такая вот проблема. Связано это с пленкой, вот эта вот пленка не пропускает пар, соответственно те пары, которые у нас попадают в конструкцию, вот, они доходят вот до этой пленки, дальше вместо того, чтобы выходить подкормленное пространство, они остаются на пленке и начинают конденсировать. Происходит вот такая вот штуковина. Вот если посмотреть здесь вот, вот, видно, что отсюда капает сырое место. Вот. С обратной стороны, вот на пленок, мы вытащили, видно, что он весь мокрый. Есть, по факту нужно лезть на крышу, разбирать, полностью снимать кровельное покрытие, снимать обрешетку, менять вот эту вот гидроизоляционную пленку на диффузионную мембрану. Вот. И, конечно, ну, с моей точки зрения, лучше такие утеплители, как экструдированный пенополистирол и обычный пенопласт, то есть обычный пенополистирол, не использовать в каркасных, э, в каркасных утеплениях. То есть это хорошие утеплители, но у них есть своя зона применения. Есть, потому что если посмотреть здесь, вот, видно, что этот пенопласт, который у нас подходит вот к этой стропилине, что видно зазоры, соответственно, это все мостики холода, вот где-то получилось запенить, да, а где-то, ну, где вот зазоров побольше делюсь, и то непонятно, как это по качеству все, а где зазор поменьше, это все ну, не, не получится а, нормально, это как-то законопатить, запенить, вот видите, вот эти вот все щели, если посмотреть... Если посмотреть вот здесь, то видно, что здесь вот тоже есть зазор. Вот так вот выглядит кровля. Наша рекомендация – это обязательно поменять пленку. Вот эта вот гидроизоляция на диффузионную мембрану, то есть это работу нужно делать сверху, снимать кровельное покрытие и нужно это делать максимально оперативно пока деревянный каркас не сгнил и по поводу вот этого утеплителя ну, если бы это была бы моя крыша я бы наверное все таки бы сделал бы либо каменную либо минеральную вату вот заказчик будет думать возможно оставит вот этот утеплитель будет наблюдать будет смотреть вот. и соответственно изнутри нужно будет сделать еще пароизоляционную пленку для создания пары воздухоизоляционного контура которую обязательно везде нужно будет проклеить чтобы конструкция была максимально герметична. вот такие вот рекомендации чтобы не было у вас таких проблем используйте правильные материалы потому что переделка и ошибки строителей да, они обходятся небюджетно, бюджетно, а обходятся дорого чтобы не попадать на дополнительные затраты какие-то непонятные Нужно делать все правильно. Спасибо за внимание. Всем пока.